Привет, друзья, меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор, вы, наверное, уже об этом знаете. И сегодня у меня в гостях очень интересный гость Андрей Андреевич Печеный. Я Андрею знаю уже много лет, помнишь, как лет 10 назад приблизительно я приезжаю к тебе на дачу, но ну, я думал, что это дача, а оказывается, это был как бизнес-центр твой. Да, я приезжаю к тебе на дачу заводными растениями за рыбами угу. на Лексусе. Ну я я не помню, я ж боксом занимаю, понимаете, да? И у меня оно выбивает, вот просто выбивает, вот. Но ну, Ск скажем так. Давай я тебе расскажу. Просто а -а -а. у тебя было клиентов много, да -да -да. у тебя очень много было клиентов, да, подскажи, у -у -у. продавал растения, да, и рыбу продавал. Я для тебя был, ну, знаешь, как проходящий какой-то не незначительный человек, а ты для меня тогда как раз был значительный человек. Я расскажу почему. Я приехал за растениями и за рыбой. У меня был э объект в Крыму, вот, и как-то в Крыму не сложилось, я там ничего не нашел, нашел тебя, ну, вот, решил закупиться положить свой лексус и поехать значит им туда все это посадить вот пришел к тебе вот и увидел у тебя кучу прудов прекрасные карпы в этих прудах прозрачная чистая вода э, отражение в воде и, и, и мне все это сразу стало интересно потому что в принципе у меня что-то подобное но не так и ты мне часа полтора, несмотря на то, что я, наверное, такой, знаешь, был просто прохожий, который бы сейчас ну, купил чуть-чуть растений и ушел, ты часа полтора мне рассказывал про свои ручьи. Вообще, как ты выращиваешь рыбу. Да я и не я, вот, я, просто с, я, я просто с развешенными ушами сидел, не, не сидел, ходил и слушал, как это все происходит. Погрузили мы в мой Lexus эти растения все хлюпало, там, знаешь, там все разливалось, воняло болотом, тиной. Oh, видишь, все, это, об... это мой сервис такой, друзья, это Рыба там, все это рыба, я думал, как я эту рыбу довезу тысячи километров, надо. а я, кстати, с Лера ехал тогда. А там закачал какой-то кислород? Конечно, не, ну, все, все было на высшем уровне, в этом смысле, да. Но когда я сел в машину и отъехал, понимаешь, ко мне пришло просветление, прозрение, я объясню, какое ты мне рассказал что вода в водоемах чистится с помощью ручьев мало того это ну как я понял что это было твое изобретение авторская тематика может быть где-то где-то что-то наверное где-то за границей ты узнал что-то выяснил да. но Ни ничего раз... нет нового под солнцем так что да но первый раз я это увидел у тебя это был как бы от, от тебя посыл а, на тот момент у меня э Очистка происходила следующим образом. Это э, техническое помещение, вот, горы оборудования, uh -huh. пластмассы, соответственно, да, пластмассы, каких-то приспособлений, каких-то кранов, мочалок, там, насосов. Это все обороты, все такое, все остальное. И знаешь, в чем прозрение мое произошло? Я подумал о том, что э, сколько мой клиент-заказчик переплатил денег на вот это все, на всю эту пластмассу. Я же прекрасно понял, что это же можно было все сделать без пластмассы, без, которая э, производится там в Китае, там 10 раз накручивается, допустим, в Германии, а потом еще два раза накручивается сюда и растомаживается. И это пластмасса, это оборудование, это системы эти, это все настолько сложные, это у меня шкафы эти стояли с этими фильтрами и все остальное. Да, я бы добивался качества воды, но ну но теми способами, понимаешь, которые предоставляла мне как бы мировое сообщество, там, мировая торговля. Ну, ну да, но с другой стороны, понимаешь, ситуация такая. Вначале я тоже сначала использовал и напорные фильтры песчаные. Вот, использовал самоточный и так далее. Но когда клиентам, естественно, ты говоришь стоимость материала и потом стоимость работ, тогда можно ему втюхать все, что хочешь и твой чек, твой интерес на материале. Ты также зарабатываешь. Но когда я увидел, что можно это все сделать попроще, то, конечно же теперь я стал говорить клиенту стоимость пруда под ключ и вот вся вот эта вот вещь ушла под меня вся вот эта вот накруточка вот а я в свою очередь гарантирую прозрачность воды то есть в принципе вот ну вот знаешь вот э, учитывая то что у тебя блоки ты многим людям рассказываешь про свои технологии да и э, ты, как, ты такой человек открытый да ты ты не скрываешь ты не зажимаешь информацию да ты вот узнал да и ты готов поделиться э, с миром и поэтому я вот тебя пригласил сейчас хочу э, обращаясь к твоим подписчикам да ну, вот это я думаю что этот эта встреча будет очень полезна. а что какой вопрос я хотел задать какой вопрос хотел задать а, понятно мы ну в таком свободном темпе свободном режиме но Основной темой, давай не расплываться по древам, я понимаю, что мы, может, встретимся еще не один раз, но какой я вопрос хотел поднять, это, вот, задают вопросы, да, я надеюсь, что я, я сразу одним махом на все отвечу. По финансам, вот на чем можно сэкономить? То есть как можно максимально экономично да, и эффективно построить, то, что ты делаешь по твоей специализации и сэкономить, но, э, но от, чего можно, от чего можно отказаться, допустим, от чего нельзя отказываться, на чем, на чем мы реально получаем экономию, да? а на чем э, лучше заплатить э, и все-таки э, не экономить. Да? И вот я начал с фильтрации, да, угу. это ручевая тема. Да? Ну, то есть, в двух, словах, в двух словах я объясню. Сейчас, в принципе, мы уже по-другому делаем. Более эффективно, скажем, да, но идея была в том, зрители тоже хочу это в двух словах сейчас скажу, идея была в том, что длинный ручей, в него подается вода с одной стороны, да? потом щебень, и высаживаются растения, они создают корнями губку, естественную губку, в этих корнях, соответственно, разводятся бактерии, и на поверхности щебня этих же бактерий, и пока вода дотекает до конца ручья, она фактически идеально чистая, можно пить. Вот, вот это, в этом вся была идея. Это один, а, а, один из аспектов. И, конечно же, хотелось бы э, какие-то другие темы. да. Но, знаешь, э, э, мои-то подписчики моего канала, возможно, не знают тебя, да? И, возможно, я что-то что не знаю. Вот скажи, вот откуда у тебя энергии столько? Ты вот занимался спортом каким-то? Чем ты занимался вообще в жизни? Откуда ты вообще появился такой Андрей Печеный? Вот кому-то, кому наверное, станет это интересно. Тут я даже не знаю, на какой вопрос отвечать. Э -э сначала на первый или на второй? На второй сначала, потому что первый вопрос мы в любом случае на него ответим. А вот этот, интересно, откуда такой человек появился на белом свете, нам, наверное, будет сейчас как раз... Ну, мне сложно это говорить, потому что я ничего особенного в себе не вижу. А, потому что если бы у меня было несколько жизней, то я бы мог как-то объяснить. Но поскольку а, так и есть... Ну, а у тебя я, не несколько? А, ну, я верю в вечную жизнь, я, я христианин, конечно, mm -hmm. вот, но а, вопрос в том, что... Я думаю, что секрет в том, что нужно заниматься любимым делом. Я когда закончил техникум радиоэлектронного приборостроения и моя специальность была техник технолог по обработке mm -hmm. металловрезания. вот я три с половиной года отучился потом меня поставили на практику на завод до армии вот я там три месяца всего лишь за станком поработал мои руки по локоть были в эмульсии водной стружка точала как у ежика из пальцев пальцы опухшие и это я работал, должен был быть в 7.20 утра на заводе. И я себе сказал, что никогда не буду работать на заводе. вот, Потому что это ну, это просто меня убьет. Просто меня убьет. вот, а, Скажем так. И поэтому я решил заниматься тем, что мне интересно. И то, что меня интересует, то, что мне интересно, у меня появляется энергия. Ну а как ты к этому пришел? Как ты нашел свой интерес? Вот откуда это появилось? А, ну, сразу смотри, же ли появились а, эти пруды а, или что-то было нет, до этого? Ситуация такая, что есть очень хорошая пословица, она мне понравилась, mm -hmm. что тяжелые времена рождают сильных людей. Сильные люди производят благоприятные времена. Угу. Благоприятные времена создают слабых людей. <с customization> а слабые люди производят тяжелые времена. В свою очередь, тяжелые времена рождают сильных людей. То есть, именно в 2008 году был кризис. Угу. Был кризис, и все... В принципе, я не знаю, кто в Украине не занимался недвижимостью, и все, что можно было, я, какие у меня были деньги, я купил недвижимость, заложил мамину квартиру, соседки мамы, а, а, ну, как бы мне доверяли, угу. и все это вгахнул в землю. И потом это все остановилось, и я побелел, и мне было плохо, но я к тому моменту успел купить дом и в этом доме был пруд горе пруд потому что вода угу. была зеленая кипятильник засунь и угощайся гороховым супом это капец угу. и я думал хоть как-то нужно мне э, уйти потому что мне нужно было каждый месяц э, по трем э, банкам выплачивать кредиты я просто не знал то есть э, я не знал что мне делать ну вот, и как бы отдушена была это заниматься с этим прудом. То я один фильтр менял, второй менял, ультрафиолетовую лампу поставил. Она не справляется еще более сильную. И потом я где-то на нашел нашел в интернете. Э, Появился, ну, как бы знаком для меня стал интернет. На заграничном сайте, э, на немецком, картинки показывали. И там угу. они не раскрывали фильтрации. Но смысл я понял. Я же, ну, как Хендехоу, Гитлер Капут, больше ничего не знаю. Но дядя Гугл, он как-то там переводит. И я начал экспериментировать. Таким образом, рассказалось про ручьи и так далее. Я где-то еще читал, узнавал и пробовал экспериментировать. Естественно, угу. таким образом... И я выхлебал, выхлебал за 7 лет, я рассчитался со всеми долгами. Восстанов, ну, скажем, закрыли кредит по квартире соседки матери, кредит по автомобилю, кредит по маминой квартире, кредит, в общем, такая такая петрушка. Поэтому Энергия, я думаю, появляется. вдохновляло это? А, ну, вы знаете, когда мне в спину дышит, была столько такая. банков, да, и нужно было закрывать, то мозг начинает лихорадочно работать. Чего я и сказал, что тяжелые времена производят сильных людей. То есть э, мне нужно было просто э, выброс, выброс адреналина, и мозг лихорадочно начал работать каким образом мне можно заработать деньги. И когда у меня получилось с прудами, и сосед пришел, и он говорит, а как ты это сделал? Я говорю, так и так. Он на болоте растений накопал, посадил. Все. Я говорю, так, слушай, сделай мне. Я говорю, так пойди сам накопай. Не, я у тебя куплю. Я думаю, человек покупает у меня растения, а я там бесплатно накопал. И таким образом появилось. Потом Рыбка размножилась, мне было интересно, рыбу я самочку споймал, выдавил икру в ведерко, самца молоки выдавил, под компрессор кинул, мальки, тысячи мальков появились, их стало много, дал объявление, продаю кои, карпов, растения купил, никакой банк не дает 300%, а лилия дает 300% годовых, с одного куста за год будет три. вот, естественно, даю на ОЛХ, я не знаю, как тогда объявление давалось, Продаю нимфеи, продаю лилии. Люди приезжают, покупают растения, говорят, у вас пруд красивый, сделайте мне и так далее. Вот так вот движение пошло. Ну и занимаешься сейчас этим, продолжаешь заниматься? Конечно. Лилиями, нимфеями, растениями, рыбой. Да, я этим занимаюсь, но у меня немножко я очень тяжело делегирую ответственности. Я вот такой вот слово импортное есть такое не максималист, а перфекционист. И я хочу, чтобы оно все было максимально качественно и хорошо. Mm -hmm. И, естественно, нужно что-то отпускать. Например, с рыбой я отпускаю, с кормами для рыб также отпускаю. Вот. С нимфеями раньше у меня я поддерживал сорта. У меня же были сорта разные, там около вроде бы 50 сортов нимфей. Я каждый сорт знал, там, Джеймс Бредон, там, черная... Как это? Принцесса черная, да. Алмаз, блэк и так далее. А потом оно у меня перешло... Продаю лилии, желтые, белые, красные, розовые, персиковые. Все, не хватало времени у меня на это. И сейчас, я думаю, что возраст такой, что нужно смещать акценты и не распыляться на мелочи. Я вообще такой зубатый. Если я за что-то ухвачусь, то я обгоню многих. Я ну, тугодум сам по себе... Потому что занимался там боями и голову настучали. Но если за что-то ухватился, да, то я это не отпускаю. Мне очень тяжело давался монтаж. Молодежь на лету схватывала, когда я пошел учиться на монтаж по видео. Схватывала, но у них как бы не растет канал. у меня растет, потому что я уделяю в 2 в три раза больше энергии. Больше сил уделяю и, естественно, достигаю результата. Я также и сыну говорю, одному второму, тебе всего лишь нужно уделить на 10, максимум 20% больше внимания и энергии, и ты выстрелишь. Ты прорвешься через вот эту стратосферу, попадешь в невесомость, и там все легко. Там любое движение производит большой эффект. Я думаю, это такой посыл для начинающих, да, те, кто задают вопросы, а как, а что, помогите, расскажите. То есть я так понимаю, что основное это хватка, да, и, э, ну, и, и вот уверенность, да, и плохие времена еще, да. Да, да, друзья, заложите все, что можно, наберитесь до и убегайте в другую страну. И тогда жизнь начнется интересно. Ну, по сути, по сути, это... Весь и смысл, да, наверное, в том, чтобы жизнь была интересна. Или какой у тебя вот смысл жизни? Ты для чего живешь вообще? Да, я думаю, что моя личная цель это самореализация, прежде всего. Я думаю, что это очень важно. Если, скажем, для женщин, у меня такое домостроевское мышление, понимаешь, если женщина, она там должна, там, скажем, следить за домом, за детьми, там, чтобы я приходил и было все приготовлено, все хорошо сделано, я должен приходить в атмосферу, где мне хочется э, расти и развиваться, то мужчина ⁇ это тот человек, который должен быть достигат, ну, достигатель или как. Э, найти, на, найти свою нишу, найти свое место, где ты можешь реализоваться. Э, многим мешает страх. Многим это мешает страх. Если у тебя есть работа, и ты ее ненавидишь, вот я вот часто слушаю радио... Это кошмар, конечно. радио «Пятницу» слушаю. И почему люди назвали, потому что для людей это праздник, пятница, и для меня это... А, а, а понедельник это просто для них казнь. У меня такого нет, потому что я занимаюсь любимым делом. И если я занимаюсь любимым делом, я готов им заниматься по 12, по 15 часов в день. И отсюда энергия. Энергия именно... От того, что ты занимаешься тем, что тебе нравится. Я читал книгу такую христианскую, называется «Ты родился оригиналом, не умри копией». Очень интересный посыл и обложка этой книги. Как бы видно яблоко, а в разрезе это апельсин. Вот точно так же мы. Мы порой, скажем так, как чашка. Этой чашкой можно забить гвоздь, но травмоопасно. Вот точно так же мы созданы чашкой, чтобы из него пить чай или воду, а забиваем гвозди. И вот это является... Мы несчастные. Один тоже интересный проповедник сказал, самое богатое место на земле – это не прииски золотые или там... Там, где алмазы добывают или золото, это кладбище. Потому что там похоронены невосполнимые потенциал людей. То есть, есть потенциал, но его задавили этот потенциал. Человек согласился с серой будня, буднями и так далее. Конечно же, и я хочу сказать друзьям, не надо там все бросать, работу и так далее. Но после работы приходи, занимайся любимым делом. Два-три часа в день ты скажи себе, я не усну, пока я не, не освою эту программу, пока я не сделаю... А сейчас же доступ, ты еще, благодаря ТикТоку, ТикТок тоже делает, Там молодежь, они там гоп-гоп прыгают и так далее, я туда же. Ну, и я тоже там какие-то ролики монтирую и так далее. То есть занимайся после работы тем, что тебе нравится. И следующий вопрос, задай сам себе такой вопрос. Если бы ты заработал все деньги, которые только мог, чем бы ты занимался? И вот скорее всего это и есть твое призвание. Сейчас а, а, зрители, а, смотрящие видео, да, в ожидании, а, которые разбираются, призвание ли их водоемы, да, или ландшафтная архитектура, а, стоящие с лопатой на своем участке, да, или, или перед проектом, перед чистым листом с карандашом, да, или размечающие сейчас озеро на, на, на своем участке. Да. Вот они сейчас ждут, наверное, да. Вот мы пришли к вот этому месту и хотим выкопать котлован вот андрей скажи пожалуйста вот на чем вот как правильно вот ну понятно давай чтобы это было вот самое главное из того что ты знаешь да вот на чем здесь можно сэкономить и нужно ли на этом экономить ну я не знаю что тут может быть углы наклона да или там глубина или что-то вот в двух словах скажи вот людям которые хотят вдохновиться этим делом хорошим ну, что могу сказать, например, на насосах можно сэкономить, можно есть насосы не немецкие, не германские, не польские, но есть китайские, но заводские, хорошие. И можно выбрать надежные насосы, китайские, это нормально. Потом, насчет труб. Трубы, раньше я использовал ПВХ, трубы, которые дорогие, бассейновые и так далее. Сейчас я использую поли... полиэтиленовые трубы, они достаточно жесткие. А там, где нужно переход плавный, сделать гибкий э, заход, там можно использовать дорогую флекс-трубу. Соединить муфтой. Э, но за счет того, что у меня все трубы находятся в водоеме, я не переживаю, что и они, никогда не, замерзнут, они да? не лопнут. Mm -hmm. Давление трубы снаружи и внутри компенсируется. И это нормально. Вот. Э, сэкономить можно на клее, клее. да, Потому что как бы клеит камень, плитку, клей дорогой. Мы это делаем на 500-м цементе. Спеццемент или 550 сейчас. Вот, и... Это клей, это это, ну, это клей, смотрите, которым я... ты сверху обклеиваешь камни, э камни, мембрану, да. да? Нет, нет, камни э ложатся на раствор. Я кладу камни на раствор. Д давай, давай, но по не порядку, на клей. давай по порядку. Это очень интересный момент как раз. Вот, давай по порядку, вот смотри, мы выкопали котлован, ну, во-первых, наверное, надо сказать о том, чтобы, э, вот углы, допустим, уклона, да, то есть есть какие-то углы, э, при которых не нужно укрепление вертикальное, да, а есть, допустим, например, ну, 90 градусов экскаваторщик выкопал, вроде дешево выкопал, в принципе, да, но после этого же нужно бетонную стену выстроить. Вот, э, вот вот, с котлована, допустим, начнем. Ну, начнем Здесь с... можно, допустим, а, на чем-то можно сэкономить. сэкономить? Можно сэкономить. Однажды а. у меня клиент... Не нужно ли этот первую очередь? Однажды клиент у меня попросил, чтобы он хочет вертикальные стены у пруда. На что ты ему ответил? А, я сказал, в принципе, можно это сделать. И я сказал цену с потолка. И мы когда начали делать, я увидел, что куча денег у меня ушло на мембрану. Смотрите, простой вопрос. Если сделать куб, просто... Метр на метр ага. и на метр. Смотрите, сколько уходит мембраны. Значит, метр по дну, метр вверх и полметра запас. И здесь метр и полметра запас. Итак, мы с... раз, два, три и суммарно четыре. С той стороны то же самое. Это 16 квадратных метров на водоем один квадратный метр уходит мембраны. Я, из этого я понял, опять же, таки набив шишек, я понял, что лучше делать достаточно плавные, как естественный водоем, mm -hmm. и чем то мы делаем плавнее, uh -huh. чем меньше мы делаем складок, потому что на складке уходит сумасшедшие, это жалко денег, и чем плавнее мы делаем уклон, во-первых, это хорошо для, для, для водоема, потому что если это в природе так вот оно достаточно плавненько, то я думаю, природа она знает, как надо делать, вот. И когда мы делаем плавные и меньше складок, мы экономим. Я увидел, что я, оказывается, мог один и тот же пруд сделать, как я вам пока сказал, квадратный метр, а можно сделать более плавный, и там будет 8 квадратов. То есть в 8 раз больше водоем, а мембраны уйдет одно и то же количество. Поэтому, делая котлован, нужно делать э, таким образом, чтобы меньше было складок. Вот. Ведь я, я очень хотел, это, чтобы это было, прозвучало от профессионала, потому что я иногда хочу доказать это, беру в руки карандаш-линейку, но вот тут надо просто поверить. да, Вот, ребята, поверьте в то, что нужно делать э, угол не более 45 градусов. И если вы хотите резко нырнуть, то предупреждаю, это будет стоить дороже. Плюс еще, наверное, бетон, бетонирование самой стены, да, чтобы, чтобы, и, чтобы да. грунт не упал. Андрей, скажи, пожалуйста, а вот тебе не жалко делиться своими секретами, разработками, находками вот с аудиторией, ну и со мной в частности, да, ведь со стороны может показаться, что ты как бы теряешь свое конкурентное преимущество. Ты ведь на самом деле многие вещи сам нашел, сам изобрел, да, то есть попробовал их, ты потратил на это кучу своего времени и денег, сделал ошибки, на которых тоже, наверное, ушло, наверное, много времени и денег, да. Как вот... Ты к этому относишься? Как, как вот ты вот об этом так легко рассказываешь, да? Хотя, кажется, вроде бы сейчас каждый возьмет, начнет, да, и, <с topics> и у тебя работы не останется. Ты не думал об этом? Да, я думал, думал. Дело в том, что прежде всего я верю в то, что энергия возвращается, да? То есть, если я что-то даю в эфир, да? Если я делюсь своими знаниями то ко мне прибавляется. Каждый раз, как это есть песня, нас не догонят. Да? А каждый раз, когда я высвобождаю что-то, какую-то информацию, знания, и они приносят благо людям, это мне возвращается. Это знаете, как есть в Израиле соленое море, в него все впадает, и там нет жизни. А если есть река, она все время имеет жизнь, потому что э, река течет, и она в движении. И, и если заканчивается э, болотом, и не, дальше оно не идет, просто все это коксуется, и происходит иностранное слово «стагнация». да такая. Вот я по чуть-чуть иностранные слова изучаю, современные сам по себе я, ну я не смущаюсь того, что я там колхозник в том плане, что у меня нету знаний таких и так далее но я когда записываю какие-то монтаж, делаю текст я изучаю разные синонимы умные слова начинаю употреблять. Почему? Потому что, когда умные слова, беседую с клиентом, то он говорит, ага, это специалист, можно ему заплатить. Вот. И насчет того, что поделиться. Смотрите, за год, ну, могу я построить, у меня сейчас две бригады, ну, если одна, ну, 10, ну, 12 прудов. Ну, две бригады, ну, пускай мы 20 сделаем. Если жирный водоем, то три месяца один строили, тот многоуровневый. Ну, друзья, это можно не выезжать 200 лет с Киевской области. Понимаете, о какой конкуренции может быть речь? И опять же, если... Я понимаю, что за этим стоит. За этим стоит прежде всего организация людей. И самое главное, куда, с чем я не делюсь, это переговоры, каким образом клиента вывести на хорошую, вкусную цену. Цену или цену мы поправить. То есть, как сказать... Построить пруд, проблемы особой нету, yeah. да, но для того, чтобы э, найти клиента, который поверит тебе и даст э, предоплату стоимость автомобиль, там, или еще что-то, то здесь, конечно же, нужно знать правильные слова и нужно иметь определенный авторитет, соответственно, нужно, чтобы у тебя был, э, чтобы ты был ли, э, э, публичная личность, да, или чтобы у тебя был свой канал, mm -hmm. чтобы у тебя за этим стоит огромная это людям кажется что вот э, все я сейчас сделаю пруд и стану конкурентом друзья ну не так вы же в долгах не сидели да вы же вы же не прошли эти все вам ну, понимаете здесь э, не все так оно просто если бы все так было просто э, у меня человек у него два высших образования он за бетономешалкой стоит почему ну не ум решает это все что-то другое за этим стоит где-то Природа, где-то Бог он кому-то открывает это, и ты просто ну, ты просто черпаешь эту энергию, ты живешь и так далее. А другой, ну, скопировал, ну, сделал, ну, украл, а, а дальше не пойдет. Ну, просто не пускает, невидимые нити держат человека, вот и все. Поэтому есть какие-то вещи, которые я не рассказываю. Да, эти ребята некоторые там франшизу, которые у меня хотят купить, вот с теми я делюсь и рассказываю, каким образом вывести, скажем так, клиента на, как говорится, ничто не внушает доверие, как данная предоплата. Uh -huh, uh -huh. Как-то так. Поэтому сделать пруд – это не значит, что ты уже на этом сможешь зарабатывать. Ну, не, не все так легко, друзья. Но однозначно, друзья, хочу вам сказать, что однозначно надо сделать пруд однозначно без этого ничего дальше уже не получится да если вы им не попробуете вот это интересно на самом деле это интересно и возможно возможно вы найдете в этом свое призвание и свой интерес да? кстати насчет гидроизоляции до да, насчет гидроизоляции я бы не знаю такой знаешь такой знаешь с неба на землю в пруд бух так, что тут, ребята? Подожди, стоп, стоп, стоп. Не бойтесь, не бойтесь. Давайте так, так все, все, все о высоком. Да, не бойтесь. Вот земля, как ты говорил. Я, я должен работать. Гидроизоляцией. Экономим на этом. Я бы не рекомендовал, потому что я там да, может да, как Что-то, что можно? Я видел водоемы на там, где места геттекстиля были бушлаты, армейские. Там, где вместо мембраны были баннеры, были клеенки тепличные, были... Простите, ребята, это вам, это вам маленькое разочарование. Я знаю, что вы все были готовы уже пойти в эпицентр и купить 200-ю ПВХ-клеенку. Я уже знаю, есть пвх мембрану, да, Ну давайте вот об этом. Интересно просто, стоит ли на этом экономить. Да. почему не стоит, потому что... Если, ну конечно же если вы не будете обкладывать камушком ну то э, поэкспериментируйте, научитесь да, вот. но если вы сделаете дешевую гидроизоляцию обложите камнем и где-то под камнем, под раствором оно лопнет зимой из-за движения грунта потому что зимой пучинистый грунт, он двигается где-то лопнет, вы не найдете течь а когда она уже проявится, уже все перекренется. И это будет очень обидно, потому что нужно будет все переделать. Это основание водоема, это прежде всего гидроизоляция. Гидроизоляция, я использую бутилкаучуковую мембрану, там, это Firestone, Pondguard. Кто-то использует э, скажем, кровельную, но кровельная, там она выделяет какую-то беду. Там, нет, я, нет. я это самое, я попрошу, ну, я попрошу в дальнейшем, да, хотя это понятно, это все наши партнеры, не называть марки, вот потому что мы делаем прямую рекламу вот и но ну, обращаюсь к андрею который продает понгар да бутилково-чуковую мембрану хочу тоже интересный момент э, сказать я вот э, андрея знаю давно и много информации я от тебя почерпнул очень полезный потому что ты открытый человек и ты вот как, так, как ты, ты говоришь я думаю я не думаю о конкуренции вот для меня это очень полезно сработало но где э, я конкурентство будет реально это на складах, на складах бутылка учуковой мембраны. Звоню нашему другу Андрею, говорю, Андрей, нужно там там 200 метров мембраны? Нету. Так есть же у тебя? Нету. Андрей все забронировал, все закупил, все забрал. Я говорю, ну как так? Говорю, ну. Он говорит, надо раньше, надо раньше. Говорит, что там тебе твои объемы по сравнению с его объемы Да это 200 метров это все ерунда. Я говорю, понятно, вот так ты ценишь своих партнеров. Ну. Как-то так, да, извини, перебил тебя. Да, то есть, э, то есть э, при строительстве водоема гидроизоляция – это самое главное. Самое главное. Тогда можно уже украсить водоем и обыграть его камушками, высадить растения. И ты не будешь переживать, что угу. что-то, э, скажем так, пойдет не так, и это все э, вся работа будет потрачена на смарку. Угу. То есть э, это то, на чем бы я не экономил. Но люди ж все равно, они… Почему это происходит? Зимой может разорвать льдом из-за пучинистого грунта. Летом это может ультрафиолетовые лучи солнечные, они также убивают. А, скажем, в той мембране, которую я использую, там специально зала есть в химическом составе. И она препятствует разложению и... У меня на солнце 12 лет кусок лежит, ничего общего с ним не стало. Вообще не стало. И, в принципе, первый пруд на этом гидроизоляции был построен в 1971 году в Испании. Несколько гектаров водоем. На 40-летие этого пруда приехали, отрезали кусочек мембраны, под микроскопом посмотрели. И убедились, что не начало разлагаться даже на молекулярном уровне. Производили эксперименты, засовывали в барокамеру по искусственному старению. Подогревали, замораживали, подвергали растяжке. На 96 год какие-то подвижки начались в молекулярном составе. Поэтому строишь и не переживаешь. Особенно, если для клиента, друзья. Для клиента это сна вам не будет. Да. И э, хочу сказать, что все-таки, несмотря на то, что это дорогой материал, все-таки э, доля финан, ну доля массовая доля финансовая, все-таки э, приходящаяся на этот материал все-таки не так велика. Да. То все остальное тоже, ну как бы не знаю, это может быть это десятая часть, наверное, э, из финансирования, которое идет на гидроизоляцию. Поэтому в данном случае я ну, я, я, я даже не знаю, почему люди думают, что если он купил мембрану, у него уже пруд готов. То есть его может ждать огромное разочарование, потому что на самом деле у меня, ну, может 10, может 12% от общей стоимости пруда занимает гидроизоляция. Почему? Потому что за этим еще все стоит, но люди как бы, ну, или не знают, или не умеют считать, или хотят это годами делать, я не знаю. Ну, почему? Ну, есть какое-то такое в эфире знание летит что если я куплю мембрану, у меня уже будет пруд да кстати говоря твои ж пруды кроме всего прочего кроме технической части они же вроде как и красивые вот это вот вот эта часть как она тебе дается ты рисуешь заранее да или ты или ты или ты из головы как ты вот как ты вот предлагаешь да допустим как у тебя рождается идея вот. Как ну, работает твой мозг в этом я, Ну, в принципе, я э, довольно таки э, скажем так, штампую их э, в, в том плане, что э, клиент говорит человек, что ему нужен пруд, там, квадрата uh -huh. квадратов или 150 uh -huh. или 300 квадратов. Ну, сделаешь uh -huh. чтобы красиво было. Вот, вот его вот пожелание. Uh -huh. Вот, ну и есть определенный камень, который мне нравится, есть определенное оформление камня. Естественно, я смотрю на в интернете на твои работы. Я смотрю, очень мне понравился там в японской сейчас скажу, какой там где вот мох много и сосны, и кранами ты поднимал, да, как ты сам хом работал, да, и вот эти вот вещи я смотрю, как можно камешек, какой камешек с каким совместим и так далее конечно же, мне хочется, чтобы это было интересно, некоторые просто заказывают, я хочу вот пруд такой, как в этом ролике, вот и все а вдохновение, знаете, это когда, вот помните, я вам рассказал про то, что в атмосферу вырвался, и ты как в невесомости, да, и вот когда я читаю отзывы, да, подписчиков, которые, особенно благодаря моим видео, построили уже какие-то водоемы, и они говорят… Это как, дополнительное, это как дополнительный толчок для меня, да, то есть это меня вдохновляет. То есть нужно просто вырваться вот из этой вот стратосферы, и ты просто уже летишь. Да? Ты уже летишь, и уже не нужно много энергии. Уже мозг твой настроен на творчество. То есть, можно точно так же мозг настроить на серые будни, настроить на вот это вот. Э, дома пришел после работы пиво, чипсы, телевизор и все А можно настроить на творчество И тогда открываются какие-то потаенные уголки головного мозга да? вот Кто-то говорит, что там 5% мозга задействовано и так далее У некоторых и, и 3%, и 2% нету задействовано э, То есть есть огромнейший в нас потенциал Просто мы чего-то боимся Мы не видим образца Мы э, подражание ну и естественно, когда строишь одни и те же водоемы, тебе уже самому надоедает. Люди восхищаются, но тебе уже надоедает, тебе хочется что-то новое. И естественно, я двигаюсь. Конечно же, это дополнительные расходы, это дополнительные эксперименты. Где-то что-то не получилось, нужно что-то переделать. Но это рост. Это, от этого нужно получать кайф. Когда она уже становится серой будни, ты шлепаешь их однотипными, это ну, неинтересно. Ну еще интересно, когда... Когда люди первый водоем заказывают, они охают, ахают, восхищаются. А когда у людей уже есть водоем на участке, и они уже более-менее понимают, понимают да. вот тогда их нужно удивить, тогда нужно приложить больше желания, энергии, усилий. И, конечно же, я все, не останавливаю учиться. Я смотрю в интернете, я подписан на все, что связано с водоемами. Я смотрю на тех учеников, которые у меня ну, уже начали строить там, в других странах водоемы, по моему образцу, используют. И я смотрю, даже что-то из них э, можно... Ну, то есть, в принципе, пытливый разум, он может вытянуть... Э, все что угодно. Он, он может вытянуть, вытянуть энергию, казалось бы, оттуда, где ее как бы и нету, да Это, как кто-то сказал, интересное пословица, мне понравилось, что один, два строителя строят здание, один спрашивает, что ты делаешь? Он говорит, я ложу кирпичи. А второго, а ты что делаешь? А я строю храм. Понимаете, разница? И вот точно так же подход. Mm -hmm. То есть, надо другими глазами смотреть. Мне такое впечатление, что у некоторых людей черно-белый взгляд на жизнь. Черно-белый, нету тех красок, Нету полета, нету энергии, и естественно, естественно, где ее взять. То есть нужно. Вот именно с чего начать, Как, где ее взять. Вот интересно, вот, ну, вот, люди сидят, смотрят, допустим, канал. Да, вот, включили. Просто вот, интересно: да, вот, где взять эту энергию, как, как стартануть. Может быть, просто стоит задумать это: да, задумать, что, что нужно сделать для этого. Всегда, всегда же, как вот, вопрос: в чем? Нету либо времени, либо денег. То есть, посмотрели, допустим, на твой пруд и сказали, к примеру, да, посмотрели, открыли, я уверен, что есть такие кометы. о, а сколько это денег стоит, это нам, не, это нам и не снилось, и, и там, и, вот, и вроде бы, вот такое. Или мы там, или мы, мы живем в городе, мы живем там, там, многоэтажки, зачем нам водоем? То есть, вот как-то так, хотя смотрят канал, да, но, тем не менее, размышляют как-то так. То есть, вот что бы ты порекомендовал, да, вот, э, вот как стартануть, как задумать это, просто взять и задумать. Или для этого именно нужен кризис, для этого нужно именно полный провал, яма, дно, да, в котором ты оказался когда-то, да, и как, и, и ты уже из него выбирался, уже извините, пожалуйста, другого только вверх. Ну, я думаю, что теплое такое... Враг лучшего это хорошее, да. То есть, вот когда ты себя комфортно чувствуешь, и ты это, может, слово уже слишком надоело, но я повторю, что из зоны комфорта, да, нужно выйти. Но, но мне сложно это сказать. Возможно, некоторые люди не потянут. Они не хотят платить некоторые эту цену. Да? Мне многие спрашивают: а почему твои сыновья не хотят заниматься прудами? Один из них у меня спортом занимается, а другой еще не нашел себя. Они помогали мне, но их не прет от этого. Да, Они со мной 12 лет строят пруды. Но какие-то вопросы они не понимают. Я говорю, слушай, ты со мной построил больше ста водоемов. Ты что, этого не знал? Э -э возможно, что-то другое их зажигает. Ну, э -э и вообще, где взять где взять эту энергию, мне сложно говорить, потому что у меня-то она есть, понимаете, и возможно нужно спрашивать у того, у кого его ничего не было, как-то так он, ну, есть такие ну, Я люди? спрашиваю, когда-то а... у тебя бы не было, ну, то есть, ответ в том, что тебе было сложно, да? да, и это дало Божью искру. Да, именно сложность, угу. именно сложная ситуация, кризисная. А, в переводе с японского, по-моему, кризис э, – это возможность и что-то такое. В общем, э, слово «кризис» он составляет из двух слов. Вы там в интернете почитайте, друзья. В общем, именно толчок дает э, тяжелая ситуация. То есть, интересный очень рассказ такой хотел бы вам сказать актуальная тема кстати очень при, сейчас актуальная тема при пример хотел привести один молодой человек шел в лес рубить дрова проходил в деревне и на крыльце сидел старик угу. и возле него собака и она выла выла ну так не то что сильно выла, но так скулила жалобно скулила он пошел, порубил, дрова вечером возвращается, старик сидит на том же крыльце, mm -hmm. и собака также скулит, так же, э, ну, как бы плачет. Он спрашивает, а скажи, а что случилось? А, говорит: Она лапой, говорит, ну, наступила на гвоздь, и ей больно. А, говорит, так а чего она не уберет лапу? А, говорит, ну, ей не настолько больно, чтобы ее нужно было убрать. И вот точно так же в нашей жизни порой вот это теплое состояние, оно не дает нам возможность для толчка, для развития, для творчества. Потому что именно огромный потенциал высвобождается в момент кризиса. Я слышал такие вещи, что когда там маленького ребенка как-то там э, домкрат сорвался и придавил, рядом была мама, она подняла две тонны в момент вот этого кризиса. То есть наш организм, ну и, и ребенка еще она вытолкнула ногой из-под машины. То есть в момент кризиса высвобождаются огромной энергии и вывод такой вы знаете слушал интересного художника он когда стал угу. очень известным и буквально с его пера ну, покупали картины он это все забросил уехал в другую страну и придумал себе новое имя и начал создавать себе новый имидж совершенно по-другому потому что он уже пресытился он уже он уже не как бы он по-другому смотрел на эту жизнь и точно так же у нас происходит точно так же у нас если если ну и наше окружение конечно же наше окружение если наше окружение люди ты среднее арифметическое твоего окружения, поэтому если ты смотришь читаешь интересные книги ну книги не люблю читать я вот люблю смотреть видео, какие-то э, интервью, какие-то вопросы. Мне очень нравится история о том, как человек поднялся. Вот интересный пример, по вот который там Рэй Крок, по-моему, Макдональдс, да? Он до 50 с лишним лет, он просто ходил там, продавал эти, ну, за рукава людей дергал, предлагал свои это, миксеры, вот. А потом он просто перекупил Макдональдс и сейчас какая компания. То есть, значит, есть возможность, или полковник Сандерс, который там вот эти крылышки. То же самое, то есть человек в возрасте просто, а почему это произошло у него? Потому что э, была кафешка, в этой кафешке продавал э, родители, или он продавал эти крылышки, и потом магистраль просто поменялась. И его кафешка стала не у дороги, он просто был на грани разорения. И он начал ходить и предлагать этот рецепт разным ресторанам. Они отказывались, более тысячи предложений было. То есть именно момент кризиса высвобождает наши... Наш, ну, в принципе, это и есть жизнь. Жизнь – это кризис. Вот жизнь, она, она начинается, когда ты рожаешь, когда мать, точнее, мать рожает, и у тебя кризис, и у тебя... Ну, жизнь – это, конечно же, движение конечно же, движение. И именно это и, является, это и является ключом к успеху. А если ты считаешь, что ты уже там на пенсии, ты уже старый, уже, уже я живу для детей, я живу для своих внуков, да что, мне ничего не надо. Ну, вот ты сам себя хоронишь, ты сам себя закапываешь. Почему? Потому что, ну, я думаю, один из путей это просто смотреть успешных людей, которые чего-то достигли. И увидеть, проследить у них есть одна, две, три, четыре вещей, которые очень похожи. И очень часто это связано именно с кризисом. Это толчок, это толчок к перемене. Иначе это, знаете, как лягушка, которую, если в кипяток ее кинуть, она тут же выпрыгнет. А если положить ее в кастрюльку холодную и медленно газ подогревать, она сварится и не заметит. Вот так же и люди порой свариваются. Вот, и жизнь у них не, не удалась, вот и все. И, в принципе, они сами тому отчасти виной. А скажи, пожалуйста, вот был у тебя в жизни какой-то неудачный объект? Да, вот какой-то вот такой вот, знаешь, э, э, ну, когда все не получалось, или ты сделал, сделал самую большую ошибку, понятно, что это, наверное, потом... Каким-то образом ее разрешил Вот Был какой-то у тебя да, такой объект На котором ты вот именно что-то понял Я думаю, что будет очень интересно узнать Ну да, это было таки... в, начале, в начале, в самом начале Когда я начал э, Заниматься строительством прудов Я умудрился почему-то Я же ничего не знал Я умудрился при ямок техническое помещение Расположить на 3 метра выше уровня воды Ну, насос тянуть будет Думал, все нормально а, и получалось так, что Развоздушивалась эта вся система При выключении электричества Развоздушивалась, я думаю, надо бороться с этим Поставлю обратный клапан Но это был пруд в лесу угу. Обратный клапан не закрывал, потому что ну, Где-то там нити видочка, где-то иголочка попала И все И заказчик очень хороший И он говорит, вы знаете, я вот чувствую Либо я дурень, либо кони не едут Потому что я приезжаю, я исправляю одно, исправляю второе, исправляю. Но он культурный вообще, культурный человек. Другой бы меня уже... Ага. И вы знаете, я вернул ему все деньги, забрал эти все трубы поклеенные, это все дело, я извинился. Это в Ирпене, по-моему, где-то там было. Я извинился, и я понял, что приямок должен находиться ниже уровня воды. Ну, теперь даже сейчас я и приямки не делаю. Это все у меня внутри водоема. Ну, то есть, была такая вещь, да. Была такая вещь, и мне попадались именно такие то ли, то ли э, хорошие клиенты. Я когда строю водоем, я всегда стараюсь сделать человеку подарок, да, например. Ну, например, человек заказывает 300 квадратов прут, я ему делаю 340 квадратов прут, или вот подарок водопадик человеку, или подарок там фонтанчик какой-то, или подсветочку. То есть, я стараюсь э, заранее задобрить клиента, я, я, конечно, акцентирую, что по окончании э, работ, вот этот водоем, а вот вам подарок, такой, такой, такой, и таким образом у человека создается приятное послевкусие, после общения со мной. И если где-то какой-то камушек, там где-то отошел и так далее, он меня не напрягает, ну где-то там от раствора отошел какой-то, мелочь какая-то. Он не напрягает, приятная атмосфера, хорошая, естественно, кумовья приезжают на шашлыки, кто угу. тебе делал, ну и сарафанное радио и пошло. То есть, скажем так, секрет строительства во многом зависит от умения налаживать коммуникацию, общение. Взаим, взаимодействие с людьми. Вот, быть на одной волне, где-то понимать, где-то их понимать и создавать хорошую атмосферу в общении с человеком это важно. Поэтому люди спрашивают: а как вам разрешают люди снимать на их частной территории то, как вы делаете, их дома и так далее, и так далее. Ну вот, общительность, расположение. А вот скажи пожалуйста э, вот э, мембрана тут в принципе мы разобрались с чашей с мембраной с оборудованием уже много в принципе мы аспектов таких рассмотрели а вот э, сверху мембрану я так понимаю ты чем-то защищаешь правильно вот то есть закрываешь каким-то раствором бетоном или или это камень укладывается что лучше всего вот посоветовать э, нашим друзьям чтобы вот, вот, вот, вот, вот, скажем, взять, не зная как бы много чего, да, и не лохануться в данном случае. Можно ли, например, прямо на мембрану укладывать этот камень? Нужно ли, допустим, взять сетку? Надо ли сэкономить на этой сетке? Или, э, или просто можно на раствор, допустим, да, и вот как-то так э, с помощью собственного веса выложить, эти, допустим, камень? Вот как бы ты посоветовал бы? Можешь не говорить даже, как ты конкретно делаешь. Возможно, этот секрет твоей мастерской. А вот как бы ты посоветовал тем, кто начинает? ну в принципе я все это в роликах показываю и я думаю что я отчасти защищаю мембрану во первых может ты посоветуешь от... посмотреть какой то ролик давайте я думаю что в любом ролике это видно процесс строительства смотрите защита прежде всего это не от ультрафиолета а от был, был случай у меня один единственный за всю практику что щенок ковчарки прогрыз мембрану просто на, на уровне зеркала воды вот. И мы опустили уровень, сделали латку, положили, но в дальнейшем я старался делать чуть-чуть поглубже, закрывать это все дело. А Один случай был, когда заказчик лунку пробивал зимой ломом и пробил мембрану ломиком. Ну, тоже пришлось опустить уровень воды и так далее. Ну, защищаю это больше декор. Больше декор и работа... Камнем. Но сейчас я стою на том этапе, что мне нравится пруд, когда частично камень заходит, частично трава заходит, чтобы оно было не совсем дико, потому что если оно совсем дико, а водоем такой, скажем, стоит на участке и пруд ухоженный, точнее участок ухоженный и в регулярном стиле в каком-то, то... то в диком оно не очень смотрится, и народным смотрится. Поэтому я даже у себя на участке экспериментировал. Одну сторону длины пруда я просто... А сначала я все обложил ка камнем. Ну, как, в принципе, можно на раствор ложить, можно на сухую камень ложить. Это уже ваше желание. Но я стараюсь на раствор. Почему? -то. Раствор хороший ты делаешь? из Ну, какой марки? Раствор. Допустим? Я использовал раньше спеццемент, пока он был Ивано-Франковский. Сейчас его как бы нет. Может, это с политикой связано. Сейчас использую турецкий 550. Сейчас он в Украине есть. Максимально лучший раствор, который можно купить, я покупаю. И обязательно речной песок один к трем речной, потому что он нет у него пучинистости, потому что, скажем так, песок э, овражный там есть элементы глины, и я не хотел бы, чтобы это присутствовало. И тогда нам этот раствор намазываешь и прикладываешь камешком. А почему сетку? Раньше я сетку тоже использовал, но я потом просто я увидел, что она не нужна, вот и все. Когда Вначале я делил, я вам говорил, когда я вначале делил э, свою смету на материалы и на работы, то там можно было втюх, втюхать все, что хочешь. Вот. Но через некоторое время увидел, что зачем это нужно, если сделаешь качественно, нормально и говоришь под ключ. Вот и все. Это, в принципе, нормально. нормальный путь. Поэтому, скажем так, продолжу этот рассказ. И когда я взял... Э, одну сторону пруда, которую мы все обложили раствором и мелкой угу. галькой, обсыпали и прижали на свежий раствор мелкую гальку, и такой эффект был интересный. И потом я подумал, а, люди говорят, вот не, ну, водоем неприродный, хотелось бы вот как в, лес, в лесу природный угу. водоем. И я взял и эту гальку э, содрал, содрал, и просто дерн, взял просто дерн. Ну, парня попросил Богдана, я говорю, возьми дерн вместе с грунтом и прижми вот эти края. И мы взяли, прижали. Прошло пару месяцев, этот дерн Прижился, люди говорили, он не приживется, потому что бетон. Но мы как бы дер... частично притопили, по капиллярности водичка поднималась, травка прирослась и все нормально. Но он действительно очень дико выглядел, просто, ну, просто неопрятно. И я тогда у, зак... у людей спрашиваю, в комментариях, скажите, какой вам больше вариант нравится? Вот этот вот как бы организованный, и видно вот, вот э, дорожка, вот, mm -hmm. вот как бы потом вот идет ограничение, как бы камушка, небольшая возвышенность, камушком обложена и потом уже водная гладь начинается. Или вот здесь просто дерн заходит, и оно все растет, буяет, просто, ну, как лесной пруд, ну, как... И, и сначала людям казалось, что вот как бы надо, чтобы максимально было природно, но когда я показал, и сказал друзья в комментариях скажите кому как понравилось 85 процентов людей сказали больше нравится вот эта организованная форма потому что в камушках есть своя прелесть есть определенный переход вот дорожка угу, вот э, угу. граница вот черта вот начинается водоемчик а там просто ты можешь идти по траве и тупо в пруд упасть и ничего не увидишь угу. вот поэтому не всегда то что нам кажется природное классно на самом деле это, оно да? так да вот вот Или это... по удобству например да это надо нет. просто почему же у меня там 8 водоемов 8 водоемов, я все время на них экспериментирую как бы у меня нет цели как бы там заработать денег, что-то такое себе я на тэчике езжу там на, на автомобиле. А что это такое? тэчик, ну Т-4 автомобиль 1999 года рождения. Ну, я себе еще одну машинку... Т-4 это Volkswagen? Volkswagen Т-4, да. То есть он мне нравится, он такой вот как я, вот пушки, сорокопятки. До сих пор на вооружении Германии стоит, пушки сорокопятки таскает. Ну, он такой деревянный, он такой вот как я, вот вы поняли? То есть у меня нет вот этого понимания, вот я очень практичный человек, и я стараюсь вот все, что я делаю, я пропустить через свое сознание, через свои руки, и у меня достаточно водоемов и в принципе я не хочу куда-то там наживаться и так далее есть денежки и слепил еще один водоем слепил еще тем более почему там дом сделал из с травой на крыше 10 тонн чернозема круглый дом из камня утепленка наплю с известью а, почему потому что период между сезонами когда нет заказов, мне нужно было ребята чем-то, чтобы у них был для поддержания штанов денежка какая-то. Естественно, я им оплачивал, и мы делали вот эти вещи. Заодно эти вещи, это как моя стартовая экспериментальная площадка, на которой я экспериментирую, экспериментирую. И я слежу за этими водоемами. Я регулярно веду вот летом съемка, осенью, зимой, вот как реагируют люди, говорят, вот возвышенный водоем сделал, из камня обложил, пруд выше на 60 сантиметров от грунта, люди говорят, первую же зиму порвет. Прихожу, зимой снимаю, показываю, ничего не рвет, смотрите и так далее. И сам учусь, сам смотрю, как, какой камень смотрится. А, то есть один водоем я могу обложить там шестью видами камней для того, чтобы привести заказчику, показать вам этот, этот, это или это оформление нравится. И в принципе тут разговора вообще нет о заключении дома договора. Просто э, люди говорят, а вы умеете строить пруд, которые не были на канале, приезжайте, пообщаемся. Человек приезжает, я просто проведу его вокруг 8 прудов, человек говорит, где расписаться, и все. То есть вот такое вот заключение. Потому что человек видишь, что и я этим горю, я этим вдохновляют мои большие глаза прям, ну, прям ударяют в клиента, и все. Ну, ты просто знаешь, это просто мастер. Что называется мастер? Мастер, которому э, клиенты э, записываются в очередь, спрашивают, когда у вас есть свободное время, когда вы нам уделите время, наверное, наверное, поэтому просто ну и, и я думаю, что это мастерство, оно рождается именно вот в твоем исследовательском характере, именно в твоем исследовательском принципе, то есть ты готов на себе попробовать, да, ошибиться, упасть в этот водоем, да, там посмотреть, как трава бурьян или трава и все, и потом уже после того, как ты исследуешь, у тебя мастерская исследование, лаборатория, да, ну, да. ты уже предлагаешь ты предлагаешь это уже людям ну это на самом деле меня зажигает Я думаю весь секрет это то, что нужно вот нужно вот это вот полюбить и все то есть если ты это дело ты м -м, любишь это дело найти найти вот эту золотую нишу нить свою если ее найдешь все у тебя будет энергия просто бить ключом я на самом деле верю что после мы э смерти здесь на земле на небесах я также буду строить водоемы потому что там есть хрустальное озеро в откровениях говорится там есть речки люди которые были в той в той жизни ну это мое личное желание я не думаю что люди там Ничем не занимаются. Ничем не да? заним... И я думаю, вот там будет высвобождено остальные 97% потенциала мозга. Потому что ну, это скучно, вечно быть на облаках ничего не делать. Особенно для таких людей, как я. А, а рай это говорит о том, что это будет хорошо. А хорошо это когда ты в движении, когда ты в развитии, когда ты движешься. Хочется подвести итог нашей беседы, технический итог. Важную, самую важную техническую информацию. То есть, когда вы собирались делать водоем, обязательно обратите внимание на э, форму вашей чаши, для того, чтобы сэкономить мембрану и сэкономить материалы на укрепление стен. Э, второй момент. Не экономьте на мембране, не экономьте на, на материале. На оборудовании можно сэкономить в том плане, что вы можете взять китайские хорошие насосы хороших марок можете посмотреть в интернете можете посоветоваться посоветоваться у поставщиков этих насосов я думаю что тоже вам подскажет да? на трубах не стоит экономить но там где то есть так как труба под водой то есть можете использовать пластиковую трубу но в некоторых Места, где нужны какие-то изгибы, соединения, сложные какие-то переходы сделать, можно использовать флекс. Что еще я забыл сказать? Раствор камень. О, раствор камень. Значит, не, не нужно экономить на цементе, не нужно экономить на растворе. Это не та экономия, которая принесет вам. Ну, это не это не то, что вам принесет экономию, да? Надежность в данном случае важнее. Можно не использовать сетку, потому что она, по сути, да, как мы поняли, ну, она не нужна. Не нужно, не нужно. Она не нужна. Да. И самое главное, если вы делаете коммерческие водоемы, успех нашего гостя в том, что он не экономит на клиенте. То есть он не экономит на клиенте, даже наоборот пытается сделать какие-то подарки, сюрпризы какие-то, да, и какие-то бонусы заранее подготовленные, да, чтобы человеку было приятно получить да. Вот получить свой, свою радость, да, свою мечту, свою радость, и подведя, подведя итоги, хотел бы спросить, Андрей, у тебя вообще, в принципе, я все спрашивал у тебя, у тебя есть ко мне вообще какие-то вопросы? Да, да, то есть ты очень вдохновляешь меня, я подписан также на твой канал, ты вдохновляешь меня своими работами, ну, вот, и хотел бы спросить у тебя, а откуда ты черпаешь энергию, вот. потому да. что у тебя один за другим проекты, они очень интересные, они очень такие, ну прям космические. Космические, откуда ты черпаешь энергию? Может у тебя отличается как-то по-другому, и у нас что-то общее в этом? плане? Ты знаешь, на протяжении твоего рассказа я обратил внимание, что у нас очень много общего, действительно очень много. И первое образование у меня такое же. Да, и кризис 2008 года, я чуть ли не Казалось, что ты просто про меня говоришь. да, ну Я про себя говорю. То есть как будто ты моими словами очень-очень похожи. Вот. По поводу кризиса, я, кризисов, да, и выхода из кризиса, я с тобой очень-очень согласен. И в данном случае мне, вот как ты говоришь богом дано, мне повезло. Мне повезло, что я очень сильно депрессивный человек. То есть я депрессивный, очень эмоционально неустойчивый, нестабильный. И единственное, Единственный способ, как удержать себя в равновесии, да, в нормальном состоянии, более-не-менее, да, как мне раньше казалось. Но единственный способ, как удержать, удержаться мне на плаву и не упасть, это забивать свой мозг ну, и не идеями, а информацией. То есть я простраиваю в, своем, в своей голове простраиваю 3D-картинки, модели. Вот. И их у меня несколько. Ну, то есть я могу добавлять. И они у меня, у меня мозг забит вот этими э 3D-моделями. Есть реализованные, с есть ней Вот такая вот база данных. Как только я перестаю думать о проектах, все. Сразу, это уже сразу же мои близкие знают, что у меня начинается депресняк, из которого меня нужно будет долго выводить. По сути, это моя борьба с кризисом я вот на этой ноте я очень поддерживаю твое мнение, вот, я ну, не знаю, я же говорю ты просто, такое впечатление как будто ты говоришь моими словами вот, ребята, что хочу сказать моим подписчикам, друзьям друзьям твоего канала подписчикам твоего канала, что хочу сказать друзья благодарите Бога благодарите э, судьбу за кризисы и за неудачи потому что они раскрывают ваш талант, они дают вам вдохновение, они дают вам друзей и клиентов. Спасибо, что ты пришел, поделился такой интересной информацией. Что бы ты хотел сказать моим подписчикам напоследок? Что бы ты им хотел пожелать? Ну еще я вспомнил одну притчу, когда ты говорил, один ученый, я где-то это смотрел тоже, один ученый проходил в парке, и он увидел кокон, из которого... Пыталась выбраться бабочка, и она прикладывала столько много усилий, что ему стало ее жалко. И он захотел, захотел ей помочь. И причем он ножиком разрезал этот кокон. И она выпала. Он как бы ей помог, но она летать не смогла. Потому что вот это вот, скажем, усилие, которое она должна была приложить, ей необходимо было для того, чтобы ее крылья стали крепкие, и она смогла летать. Поэтому с одной, стороны, с одной стороны мы всячески э, хотим избежать кризиса в нашей жизни. Мы всячески хотим избежать трудностей. Но именно эти трудности и формируют твердый стержень нашего характера. Так что я не знаю, как это искусственно создавать. Может быть и приходится искусственно создавать, поэтому где-то там упражняюсь свое тело, где-то там какие-то тренировки, какие-то вещи. Потому что Стресс он высвобождает огромное, почему люди там оживанием занимаются какими-то экстремальными вещами. Это просто дает жизнь. Вот. Поэтому не будьте рады. Вот. И хочу сказать, что, что верьте и у вас все получится. Спасибо. Спасибо. Друзья, спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на канал Андрея. Нажимайте на колокольчики, ставьте лайки. Вот, задавайте вопросы и э, можете написать в комментариях, какие у вас были трудности, как вы с ними справлялись, может какие-то эксперименты по прудам, по ландшафтному дизайну. В общем, пишите, что хотите, будем рады э, отреагировать, ответить на ваши все вопросы. Все, до Я пока, пока.